Как мне определить свою целевую аудиторию или каким образом сделать описание идеального портрета своего клиента? На связи Ольга Ашпина, продюсер-маркетолог для специалистов помогающих профессий. Для тех, кто пока еще не знает, зачем же нам делать описание портрета целевой аудитории короткий ликбест. Итак, понимание своей целевой аудитории прежде всего настраивает ваши социальные сети, соответственно контент ваших социальных сетей, на привлечение конкретных клиентов на конкретные услуги, которые предоставляете непосредственно вы сами. Именно к вам придет тот самый клиент, который поверит в ваши возможности и разглядит вас того самого проводника с точки А в точку Б. Итак, каким же образом можно определить целевую аудиторию? Я дам сегодня три метода. Вы можете использовать их в совокупности, возможно, вам будет достаточно одного из этих методов, по которым я очень часто работаю с нашими студентами. Итак, приступим. Первое, первый вариант, по которому вы можете действительно уже сейчас вычленить портрет своего целевого клиента, посмотрите фактически, кто приходит к вам на ваши консультации. Посмотрите ближайшие три месяца, 6 месяцев, возможно, год, который вы консультировали. Почему я говорю определенный промежуток времени? Потому что... Многие психологи попадают в такую вот ловушку, ловушку своей экспертности. В чем она заключается? Когда вы проходите большое количество обучающих курсов и тренингов, нарабатываете теорию, а также практику с коллегами, но не успеваете адаптировать эту практику с настоящими реальными клиентами, очень часто вы думаете, что вы можете реально консультировать клиентов, раз у вас такой опыт в копилке был даже, может быть, там 5-10 лет назад. Поэтому сейчас очень важно нам определиться, какие именно компетенции ваши вы в последнее время реально использовали со своими клиентами, то есть использовали прямо на практике и получали от этого положительные результаты с клиентами. Итак, первый критерий. Продиагностируйте тех клиентов, которые уже были в вашем пространстве предыдущие полгода-год. И постарайтесь найти что-то общее среди них. Не ищите общие параметры, например, возраст там, или место работы. То есть вот такие критерии, которые обычно требуют у нас таргетологи, да, когда начинают настраивать рекламу на определенный сегмент целевого клиента. Посмотрите, что именно объединяет этих клиентов, какие жизненные Ситуации, на самом деле привели их к вам в ваши консультации не смотрите в те, в те именно в те ситуации которые стали причиной посмотрите те ситуации из которых они реально приходят то есть что именно их смотивировала какая жизненная ситуация кого-то из ваших клиентов может объединять например ситуация развода или предразводность какие-то да, моменты для кого-то это необходимость для ребенка определиться с профессией то есть в определенной жизненной ситуации у человека возникает потребность прийти к специалисту помогающему профессии опишите список этих ситуаций и продиагностируйте своих клиентов на их наличие найдите общее это уже поможет вам сузить круг целевого клиента до вот такого списка второй вторая методика которой я тоже рекомендую вам пользоваться могу вас заверить что при всем, при всех прочих универсальных методиках, которые вы уже используете или которым обучались, и хоть многие из вас говорят, что я могу в принципе работать с любым запросом, поверьте мне, это далеко не так. Когда я задаю прямой вопрос, хорошо, можете ли вы, например, и хотели бы вы на постоянной основе работать с клиентами, которые, например, находятся на грани суицида или с глубокими там, травмирующими ситуациями, или, например, это только женщины, которые недавно пережили там, изнасилование, например например, там, да, или какое-то насильственное к себе отношение. Хотели бы вы работать с такими людьми на постоянной основе? Или, например, хотели бы вы, например, постоянно работать с женщинами, у которых сложности а, со своими подростками? Или, например, хотели бы вы работать, с, а, а, неважно, с мужчинами или женщинами, которые находятся в ситуации любовного треугольника, неважно, в каком углу они находятся? И поймите, что большинство из вас, на самом деле, когда начинают, Отсекать лишнее, выясняется, что не во всех темах вы реально хотели бы работать. То есть вы, возможно, и можете в этих тематиках работать, но вот постоянно работать с такими клиентами вы бы, наверное, все-таки не хотели. Я не говорю конкретно про эти случаи, я сейчас обращаюсь непосредственно к вам, к вашей экспертности, к вашему опыту и к вашему желанию помогать тем или иным клиентам. Поэтому у каждого свой список тем, с которыми бы не хотелось работать на постоянной основе. Да, если такие клиенты будут приходить, будут проситься, конечно, я думаю, что многие из вас согласятся, во всяком случае на какие-то первые встречи и потом есть возможность кому-то передать из других специалистов или этого клиента в индивидуальном порядке все-таки довести до результата и так второй критерий отсеките лишнее поверьте мне не такие уж вы и универсалы как какими вы себя считаете и заужение по целевому клиенту будет по признаку того с кем бы вы не хотели работать вот сами Сознательно не хотели бы работать, соответственно, не хотите таких привлекать в свое пространство и на свои консультации. Хорошо? И третий способ выявить все-таки портрет своего целевого клиента посмотрите, пожалуйста, на себя саму: что вас привело в психологию, в психологию или в другой вид помогаторского мастерства? Что именно стало для вас причиной обратиться когда-то самой к такому специалисту или начать обучение? Вспомните ту жизненную ситуацию, которую вы преодолели. Вали. Очень часто специалисты самостоятельно начинают. Преодолевать внутренние а, сложности, а, проходить личную трансформацию и уже потом а, почувствовать свой собственный результат, а, укрепившись в понимании, как это происходит, а, вооружившись определенными знаниями и методиками, уже потом а, вы планируете и хотите помогать другим людям. Это абсолютно нормальный, естественный путь а, специалиста-помогатора, но все-таки я вам очень рекомендую отмотать немножко хронологии назад и вспомните, с какой жизненной ситуацией, возможно, с каких сложностей, вы самостоятельно начали познание психологии или коучинга, или другого вида помогаторского мастерства, как я уже говорил. Итак, коротко еще раз повторим, то есть первый способ заузиться по целевой аудитории, это посмотреть, а кто ко мне в последнее время приходил, с какими жизненными запросами. Второй момент, отсечь лишние запросы, с кем бы я не хотела работать. И третий, посмотрите на себя, возможно, сейчас для вас, Вашим клиентам являетесь вы сами, но какой-то период времени назад. То есть вы сейчас уже находитесь в определенной точке Б, а ваши клиенты это вы в той точке А. Если это понятно, напишите лайк, поставьте какой-то комментарий. Если все-таки остались вопросы, необходима моя методическая маркетинговая поддержка, записывайтесь, записывайтесь ко мне на аудит-консультацию. Обязательно помогу вам в этом вопросе разобраться. Никаких больших там головоломок на самом деле нет. Занимает встречи обычно 15-20 минут, бывает проходит в групповом формате. Записывайтесь прямо под этим видео или пишите мне в личку Ольга Ашкина, пишите в студии «Эксперт». Если ссылка сейчас размещена конкретно под этим постом, значит размещайте свою заявку на консультацию под постом. Ну что, я вас обнимаю и удачи вам в описании портрета своей целевой аудитории.